С мужик может только у себя дома, блядь, и только пьяный, блядь, по-моему, да. сейчас, сейчас именно я вот этого, правда, преддерживаю.